Трям подписчикам гостям, я Джетли. И сегодня мы будем делать одну очень странную вещь. Мы будем снимать дреды. Э, снимать не в плане, что снимать на камеру. Снимать не в плане, что снимать совсем. Мы просто будем снимать удлинение. Я вам покажу, как это делается. Возможно, потому что я это делаю в первый раз. Но мне вроде мастер объяснил, как это делать. Поэтому мы с вами сейчас попробуем. Э, возможно, мне в конце всего этого придется взять вилку... Возможно нет, я надеюсь, что нет. Ну, короче. Короче, короче, погнали. Я правда не хочу это делать. Но это делать придется. Потому что, ну, как бы, блин, мне надо менять образа. Мне надо много чего делать, а не еще вот эти вот удлинения, оно колется. Наркоман проклятый. Вот. И, в общем, что только не делает. И мне кажется, что со своими дредами мне будет гораздо лучше. Вам так не кажется? Ух. Что там, где-то. Я это сделал. Так, окей. Окей. Мне все-таки понадобится вилка, а значит одну минуточку. Так, однако оказалось, что чистых вилок у меня нет. А мыть я их сейчас не буду, потому что солнышко уйдет и все, а все плохо будет. Короче. Поэтому э, будем пока справляться вот так вот. А потом посмотрим, короче, если я их не смогу в таком состоянии загнать под парик, в чем я очень сомневаюсь. Мне кажется, что я смогу все-таки это сделать. Короче, мы с вами тогда уже. Будем расчесывать их вилкой Не знаю, были ли там мои волосы, но пофиг Давайте дальше Сейчас я буду выглядеть, наверное, дико забавно, дико смешно Ладно, я переживу это Получается. Волосы должны короче, кончаться где-то, знаете, вот тут вот, вот тут вот где-то, да, где становится дред тоньше. Но вот на камере видно то, что там заполнено что-то, поэтому как-то так. Ой, а у меня тут гораздо больше заполнено, чем я думала. Заодно мы потом посмотрим с вами, что у нас в этих драйдах искусственных скопилось. А вот сзади мне понадобится помощь. Ага. Ладно, пока срежем спереди. Ух, не могу. так даже удобнее. Я, наверное, не знаю, буду ли отращивать прям, ну прям отращивать дреды. Может быть я их доращу просто за до плеч. И не так будет хорошо, не так будет удобно. И их просто буду он подстригать. Хотя, знаете, дреды в цене, как бы можно продать комплект натуральных, не крашенных тысяч за пять, поэтому возможно. Раз в пятилетку я буду обогащаться на 5000 с помощью волос. Кому это повредит? Никому. Вообще никому. Блин. Как делать? нормально. Мне, конечно, будет не хватать всяких побрякушек, которые висят на них. Но, знаете, как бы такого. Короче, я не привязана к этим публикушкам. Поносила и хватит. Потом свои отрастут. Еще поношу. Мне кажется, это правильно будет. Немножко отдохнуть. Я же не сами дреда срезаю, правильно? А раз не сами дреды, значит, все хорошо. Как не сами дреды? Конечно, дреды на эту длиненку. Я имею в виду настоящие Свои Руть Смотрите, кому хвостик На память крысиной А? Кому? Кому? Пишите в комментариях Ну ладно, я не знаю Нужен ли он кому-то такой Пофиг Ну, я, кстати, дреда это сохраню Потому что, мало ли не то, чтобы я вплела бы их потом снова, да, потому что мне проще заказать новые за 500 рублей. Ну, типа, у меня мастер их плетет за 500 рублей заготовки, если ты у нее заплетаешься. Поэтому как бы вообще не вижу тут какой-то проблемы солнышко ушло Как последняя Ну-ка Где она там начинается-то? Ага Вот здесь где-то она Кончается Я опять ошиблась немножко Она кончалась чуть Дальше А, нет, не последняя Я напиздила вроде нормально нет еще одна есть самая вот. тоже немного подровняла кончики получать ну, это приходишь к парикмахеру такой с гривой Подровняйте мне кончики. Он такой. Ну, подровняли. Вот. Что мы будем делать с этими 38 трейдингами? Во-первых, я, наверное, сниму с них бусинки. Но этим я буду заниматься, конечно же, не сейчас. Я вам расскажу, почему я их сняла. Собственно говоря <смех> Я думаю вы и сами можете понять Почему я их сняла Я вам сейчас покажу просто некоторые дрединки Вот Вы сами поймете Короче, это конечно самые тонкие дредины Они на затылке Посмотрите просто на их структуру Вот во что они <смех> превратились На что они стали похожи Это вообще раньше были кисточки такие Ух, ух кисточки Незаправленные кончики ну а сейчас это просто какие-то палочки, и, честно говоря, белый цвет это не лучший цвет для создания дред, что д-дред, что дред как удлинение, потому что его надо мыть очень часто, потому что он очень быстро загрязняется, и внутри дредины. сейчас мы поищем какую-нибудь толстенькую дрейдингу, да, которая сложно промывается, ну, короче, ладно, это на самом деле внутри любые тренд скапливается всякая бяка, поэтому надо делать периодически, ну хотя бы раз в полгода <смех> <смех> глубокую очистку, Про глубокую очистку. Если вам будет интересно, я вам тоже расскажу, но потом, не сейчас. Вот. <смех> <смех> <смех> ладно, все, хорош, хороший, так да? баллотся. Вот. Конечно, мне будет не хватать того, что висело на этих дрейдингах, но чисто теоретически, знаете, я могу и на эти натянуть то, что там висело. Вот. Или примотать ниточками, например. Это тоже как вариант. И, возможно, тогда эти дреды можно будет не корректировать. Потому что это один из способов коррекции дред, который применяли хиппи, когда не было нормальных мастеров типа он вроде как действенный, да. Но обматывать каждую тройку, ну конечно, я не буду. Булка. Кс -кс -кс. Не -а. нельзя. Вот как-то так. Потом, может быть, мы с вами на каком-нибудь из стримов будем разговаривать. Но я не имею в виду эти дреды, привязывать обратно. Я имею в виду привязывать все, что на этих дредах обратно к моей голове. Вот. Собственно говоря, как-то так. Я надеюсь, вам было не совсем скучно. Она себе шатер сделала, господи, она себе шатер в шкафу сделал, там спит. Булка царевна, королевна. Ее не остановить. Вообще никак. Вот. Ладно, Короче, я надеюсь, вам было не очень скучно это все смотреть, но мне показалось, что вам будет интересно, что это я вдруг такая опа и без волос появилась. Вот. Поэтому я буду с вами делиться максимум из того, чем могу поделиться. Буду снимать там, где можно снимать, там, где снимать нельзя, я снимать не буду, извините. Такие дела. Вот. Но это не значит, что я буду пихать всю свою жизнь в камеру, окей? Okay? Все. Всем спасибо за просмотр. <с Ces> я надеюсь, я не опаздываю с видео, и всем удачи, всем пока! Так, и вот я врываюсь, чтобы показать, как надо орудовать вилкой. Короче, ну вот тут, видите, я уже ее вот так вот поделала, я уже все, ею, ну почти все вычислила. Там, что осталось, то осталось. мне мастер уберет потом. Вот такое вот у нас должно остаться. То есть кончик хвостик. И берем какую-нибудь, ну не знаю какую. Ну давайте вот это возьмем. Тут я, конечно, уже поделала, да? Вилкой немножко. Вот. Но... и разговорчивый какой, побежал. Побежал разговорчивый кот. как побежал. ну разговорчивый, когда как хочет. Вот. Короче, делаем мы вилки вот так вот. вот. так вот. Короче. До того состояния, пока у нас вся вот эта вот белая... Белый колонн не распутается... Да, бесюк. Бесюк. Здравствуй. Здравствуй. Да. Понеслось, понеслось. Обежало. Вот. Короче, как-то так. Все, мы делаем дальше. И вот потом, когда у нас остается все хорошо, мы просто берем и снимаем все это. Ну, я думаю, вы поняли. Я, конечно, объясняю, как... <мас> <мас> <мас> просто человек недалекого ума, но, я думаю, принцип понятен. И с этим разберется вообще кто угодно. Вот у меня тут, видите, мои волосы. Ну, тут они не видны. Вот так вот может быть видны. Еще которые осветленные. Все, представьте, сколько времени прошло. У меня отросло от этого всего ничего. От осветления. Вот так вот. И делаем. Так, пока не дойдем. До своих настоящих волос. И каникулон с них не снимем. Ну вот, как-то так, в общем. Все. Теперь, старшина, пока.